Самое сложное в производстве видео за всю историю моего канала. С момента выпуска первой части прошел ровно год. Наконец настало время выхода второй части. Усаживайся поудобнее, ты смотришь задание от подписчиков. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, и я приветствую вас в новом долгожданном выпуске задания от зрителей. В одном из моих предыдущих роликов я просил вас писать в комментариях свои задания. Скажу сразу, заданий было много, и сейчас я постараюсь всех их выполнить. Давайте начнем по порядку. ГГГ у покажи что-нибудь из майна. Ну как бы вот меч обыкновенный. Все тот же аккаунт пишет, накрась себе. Живот. Я, конечно, не уверен, что вам будет интересно смотреть на мой живот, но что поделать. Веселые ребята пишут: Скажи привет, Вова и Арише. Привет, Вова и Ариша. Катя Вишневская пишет: Купи киндер сюрприз. Мало кто знает, но с киндером у меня связана одна очень болезненная душевная травма. Все началось с самого детства. Мам, купи киндер. Пошел в жопу! Но теперь я вырос и могу сам позволить купить себе киндер-сюрприз. Пошел в жопу! Перейдем к следующему заданию. Веселые ребята пишут. Корицу. Нет, съешь корицу. Не хочу. Все те же веселые ребята пишут. И еще заданка. Прыгни с кресла на кровать. Начнем. Раз, два, три. Паркур Прошников пишет. Сделай пранк песни над своей подругой. Ты, наверное, не знаешь, но у меня уже выходило видео с пранком песни. Да и сейчас это не актуально, и мои друзья сразу догадаются, что это будет пранк. Сейчас это делать бессмысленно, посмотри мой прошлый ролик. Ссылка в описании. Все тот же Паркур Прошников пишет. Сделай свою рекламу. В прошлом видео рубрике «Задания от своих зрителей» я уже делал свою собственную рекламу. Это Коля Хейтерфорта. Убивает он запоры в жопе. Ну, как говорится, рекламный продукт у меня уже есть, осталось сделать новую рекламу. Когда гулял, захотелось мне пожрать, просил Билайн меня сховый. Затялю, что купить. В животе моем прохладно. Начал я лизать промежные шаурматы. Здесь так воняет, перестаю дышать. И звуки на минимум, чтобы услышать эти пуль-пульбах и коричневые ноты. Чтоб не повторялось выпить колях и Да. Надеюсь, получилось и тебе понравилось. Ариша Надежкина пишет, залезь в каф. Сейчас все будет. А не будет у меня шкаф забит. И, наконец, последнее задание. Рейнбоу Бум Алиса пишет, Эй, хлебушек. Всем привет, дорогие друзья, с вами хлебовик. Ну что ж, хочу напомнить, ребята, что это было самое сложное в производстве видео за всю историю моего канала. Так что я прошу вас поддержать меня и максимально репостнуть это видео. Это будет прям мощной поддержкой. Ну, в общем, если тебе понравилось это видео, ставь лайк. А также подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а также не забудьте написать под этим видео свои новые задания, которые я выполню в следующем выпуске. Ну что ж, с вами был я и всем до скорых встреч. Всем пока-пока.